Хороший сервис для меня, я думаю, что в первую очередь это, наверное, некий вин-вин, то есть взаимодействие клиента и компании, которая ему сервис предоставляет, потому что вот сейчас это очень хорошо видно, мы уже входим в эпоху, когда о думают все, и а, клиенты, в том числе, знают, что о них заботятся и делают это очень настойчиво. Вот. И а, нужно понимать и обучать а, ж, клиентов тоже жить вот в такой экосистеме, где каждый получает выгоду. То есть компания, понятно, что а, компания, которая предоставляет услуги, это не благотворительность, да, то есть это бизнес. да. Но клиенту она тоже всячески готова идти навстречу, предоставлять услуги хорошего качества. Клиент от этого тоже получает удовольствие, получает... Ну, как бы то что он хочет поэтому мне кажется что это вот та стратегия которая наверное будет э, дальше жить и в которой мы будем развиваться